А, мужики, всем привет! Ну, видос сегодня пойдет не про трактора обратно, а про управляемую розетку. Потому что там пишут в комментариях, нафига тебе вот эти вещи, да, ну зачем вот так вот делать, да, вот так вот зачем делать, когда можно это все дело включить кнопку на автомате. Вопросов нет, мужики, можно. Но автомат у меня стоит под столом. И кнопка находится вон там, в конце, сзади, на задней панели. И каждый раз его доставать, либо лезть туда с головой под стол, чтобы его включить и выключить, ну, как бы мне не совсем удобно. Вот, туда-сюда его киребить. А вилку в розетку, да, вилку в розетку тоже, как бы каждый раз ее засунь-высунь, засунь-высунь. Ну, не то пальто. Мне так неудобно. Если я вот работаю здесь, я даже э, не то, что управляемую розетку, я даже вот тройник сделал. Пустил массу сюда, пустил массу на крокодил, разветвил. И масса у меня разветвленная идет по над стеной до стола. То есть я беру э, держак. Спокойно могу варить здесь, не надо бегать с крокодилом, да стол металлический. Также могу взять этот держак, спокойно варить здесь и соответственно еще варить и здесь. Никаких проблем. Я эту проблему решил на корню, потому что каждый раз с вот этим крокодилом сюда пришел, забыл. Забыл крокодил, вернулся, взял, что-то сварил, пошел к трактору, забыл крокодил. И вот эта вот беготня, столько километров тут наматывал. Ладно, не об этом речь. Эту розетку я сделал для поливочного насоса. Сейчас я ее отключу и покажу. Вот так вот она выглядит. Это блок управления одинарная розеточка и коротенький, коротенький шнур такой коротенький. Вот. Это был у меня подключен поливочный насос. Для того для удобства. Вот она 220 вольт, максимум 3 киловатта. Либо 110, но ну, на полтора киловатта. Она 30 ампер держит. Вот. Заказывал на Алиэкспрессе. Очень удобно. Пошел в сад, набрать там даже в парник, да, бочки там у меня с водой стоят. Не надо бегать к насосу, просто а, запустил и выключил, она программируется по разному, от включение выключения либо удержание, там инструкция есть на китайском, правда <Hai> зато все понятно досконально по картинкам, как программируется шнур, и сейчас мы соберем еще одну розетку, потому что эту, эту я благополучно отжал на, на сварку и сейчас вот вот такого плана. Есть розетки, кстати, они подешевели. Я брал что-то в пределах 700 рублей. Сейчас они там по 500 с копейками. Это на 40 ампер. Насос у меня вообще киловаттный. Качает наружный. Качает 180 литров в минуту. Такой, такой насос. Поэтому вот с антенкой, чтоб, может, подальше будет брать. Не знаю. И сейчас по-быстренькому соберем еще одну розетку для насоса. Приготовил вот таких два коротеньких провода, чтобы соединить. Все, оно соединяется здесь элементарно просто. Тут ошибиться невозможно. Вход, выход. Все. И вот еще один кусок шнура. Вот такие дела, потому что насос тоже нужен. Давайте скрутим ее до кучи. Так, ну первым делом, понятное дело, да, это все надо закрепить, а потом соединить. Примерно так. Почему на досточке? Я ее потом повешу, там где мне надо, просверлюсь, она у меня будет висеть. Впрочем, сейчас все посмотрим. Так, ну это длинное, конечно, взял, сейчас возьму чуть покороче. Так, взял, вот пришайва есть чуть подлиннее чуть покороче пойдет Все, прикручиваем розетку так и выломать надо нам нам надо выломать с этой стороны ставится на у нас вот так под провод пластик хороший мягкий так -с -с. так варварским способом таким выламываться. Мне не принципиально, мне нашу чтобы оно работало. Красоту я тут наводить не собираюсь. Все, два провода коротких. вот как-то так не, все равно пальцами будут тыкать скажу. не по коншую не симметрично все это некрасиво ты сделал прямо не знаю ладно выровняю четко на глаз примерно пускай будет вот так секундочку все равно не ровно но пойдет дальше даже батарейка еще живая смотрим где у нас выход вот он выход к выходу потому что у нас это выход камеру закрываю да ну ничего страшного пойдет сюда и соответственно сюда вот так есть Как-то так. Ну и соответственно, это подключим вот сюда. Ух ты, болтик выскочил. Так. Розетки там есть и на 12 вольт, и на 24, и на 220. Никаких только нет. Ну все, отлично. Теперь вот это тоже закрепляем здесь. Ну пускай будет вот так. Маленьких у меня шурупов нету, а эти держать будут. Все, розетка... Готово. Можно испытывать. Кстати, это кнопка, которая а, программируется пульт. Тут же и индикатор. Да сейчас что-нибудь подключим, испытаем. Так, ну и в качестве испытуемого будет китайский шуруповерт. Вот так вот резинку нашел с канализационной трубы. С этого. С муфты. Кнопку зажал. И вот, мужики, все очень просто. Представьте, что это насос на воду. Вот, включаем. Он удобно. Мега удобно. Вот так все просто. Конечно, да, блочок денег стоит, но он Стоит этих денег. Его можно подключить куда угодно, не только на розетку. Можно подключить на освещение, на улице, на уличное где-нибудь там, на столбе, фонарь, грубо говоря. да Вот так с окошечко подошел там где-то на хоз дворе да, там, либо еще где. А, свет, свет, свет включил. И все. Да, все, что угодно, можно им запускать. Двигателя. Потянет, мне кажется, нормально. Если вот этот на 30 ампер со сваркой справляется на 3 киловатта. Не знаю. Вот. Но этот на 40 ампер. И радиус, вот этот я замерял где-то примерно до 70 метров. Но до конца огорода не хватает. Насос стоит у меня. А вот здесь, мужики, даже покажу. Вот он стоит, насос, скважина. А до конца огорода, мужики, у меня 70 метров. Это вот до травы, так сказать. И когда шланг я раскатываю, мне хватает, чтобы он добил сюда. Вот такие дела. Как этот будет работать, не знаю. Но, тем не менее, работать он будет. Возможно, вот это еще антенна поможет здесь она встроенная внутри вот такой вот огрызочек провода как-то так ну, на этом в принципе можно видос закончить ссылочки оставлять не буду просто посмотрите как это выглядит можете написать название вот вирилс контроллер вам там выдаст кучу кучу информации может там найдете и бесплатно мало ли вот потому ну, по большому счету у меня даже э, не с чем их сравнить вот просто тестирую у себя их дома хорошие плохие но не знаю но работают ладно всем пока с вами был санек еще увидимся